Добрый день, коллеги! Меня зовут Александр Топтыгин, я директор консалтинговой компании ProfitLab. Уже шестой год мы работаем с застройщиками, мы помогаем вам продавать лучше, дороже и быстрее. Сегодня мы хотим, я хочу рассказать вам о нашем сервисе, о нашей онлайн-платформе Квартирограмма. Это сервис по организации работы отдела продаж застройщика. И одной из важных функций этого сервиса является удобная, быстрая, Онлайн-синхронизация квартир ваших остатков с платформой а, Сбербанка Думклик. Итак, я включаю презентацию, и мы, собственно, переходим к, к сути нашей сегодняшней встречи. Я бы хотел начать с некой актуализации а, сложностей, проблем, которые мы выявили при коммуникации с региональными застройщиками, последние полгода мы особенно плотно это делаем, более 100 контактов у нас с разными уровнями застройщиками произошло. и Вот основные проблемы, которые мы выявили при организации работы отдела продаж и маркетинга. Во-первых, это разрозненность информации которая находится в разных местах на разных носителей, ну и как следствие, Сложная настройка отчетов руководителю, который может занимать несколько дней при сборе информации. Это долгий подбор объекта клиенту, который осуществляется, опять же с помощью Excel-таблицы, или да, зачастую еще встречается бумажного носителя, какой-то либо неэффективный а, программного продукта. Это... Скорость работы низкая, то есть это отсутствие синхронизации данных с внешними сервисами, с сайтом застройщика, с, с вашим сайтом, либо с системой домклик опять же. И вот, собственно, этих проблем много, и самое главное, что они разрознены для того, чтобы организовать эту работу, а нет единого такого окна, да, который позволяет все это свести в одном месте. Ну и как следствие низкая скорость работы низкая эффективность. И результаты этого еще, то есть некоторые цифры, такая цифра до 80% региональных застройщиков с которыми мы переговорили встречались, общались используют, до сих пор не используют даже там, базовых средств автоматизации работы отдела продаж а, об этом сегодня хотим разговор, поговорить, ну и как было заявлено основное сообщение сегодня, которое основное то есть, функционал про который сегодня бы хотел рассказать в контексте заявленной темы это сервис Сбербанка, платформа «Домклик». Это сервис для покупки квартир в ипотеку от Сбербанка. Запустился он в семнадцатом году, в начале 2017 -го года. И вот активно все это время развивался. За последний год а, он вырос в три раза. То есть это те цифры, которые подтвердил, заявил Николай Васев на партнерской конференции Сбербанка в Самаре, которая прошла два дня назад. А, на текущий момент сервис включает полтора миллиона объявлений о недвижимости и занимает четвертое место среди агрегаторов, пропуская вперед лишь Яндекс Недвижимость, Авито ну, и Циан. Ну, учитывая время нахождения на рынке, да, всего лишь два года, это очень крутые результаты и очень серьезная скорость. Это тот инструмент, вот та платформа, которую Сбербанк очень активно развивает, и поэтому очень важно присутствовать на этом сервисе с актуальной информацией. Не присутствуя здесь, вы теряете огромное количество потенциальных клиентов, а, трафик растет изо дня в день, а, сервис рекламируется, и туда приходят клиенты, реальные клиенты, которые приходят уже туда за а, обращением по ипотеке, либо за подбором конкретного уже объекта. То есть это реально целевые, потенциальные клиенты, которые уже хотят купить квартиру и находится в определенной стадии принятия решения о покупке. И не находясь на этом сервисе, на этой платформе, ни, либо находясь там с неактуальной информацией, вы завед, заведомо теряете этих бесплатных потенциальных клиентов. Вот. А, ключевой момент, который я хотел бы до вас донести, то что для того, чтобы вы, вам начать выгружаться, синхронизироваться с дом кликом а, вам достаточно лишь собрать информацию, в, в, табли, в электронной таблице о ваших квартирах и предоставить ее нам. Плюс планировки, описание жилых комплексов и так далее. То есть там, ну, там список, э, перечень данных некоторые. Но все это очень просто. А с вашей стороны не потребуется технический спали, специалист, какого-то программирования, доработок, ничего. То есть быстрый старт под ключ. После сбора и от обработки информации нашими специалистами выгрузка происходит буквально в течение одного дня. При, налич... при условии наличия у вас аккредитации а, Сбербанка и э, ID объекта, который позволяет, позволит вам синхронизировать ваши остатки, ваше состояние квартир в онлайн режиме, они будут синхронизироваться с сервисом Домклик. А, огромное количество потенциальных клиентов увидит вас, увидит вас в результатах поиска и, соответственно, позволит вам принимать эти заявки уже непосредственно от клиентов в, <плодисмент> в, в свой отдел продаж. Вот это вот первое, то есть еще раз подчеркну, то есть никакой технической работы, никаких сложностей программирования, просто сбор информации, предоставление в наш технический отдел, обработка и выгрузка. Но э, очень важно понимать, что для того, чтобы информация сохранила актуальность, вы должны продолжить работать в этом сервисе, вы должны менять статусы квартир, и тогда на Adam клик будет продолжать выгружаться актуальная инф информация. Немножко о там, других что вообще нужно современному застройщику, в современном, для управления современным отделом продаж и маркетинга? Это необходимо, конечно, сделать максимальный охват. Максимальный охват для потенциальных клиентов, опять же, не только через свой отдел продаж, не только через свой сайт, но и через, как я уже говорил, дом-клик с огромной посещаемостью и, например, там агентск, агентским доступом, которые тоже агентства недвижимости, партнеры, которые тоже будут получать эту информацию чуть позже, вам расскажу про это. Это сервис учет, то есть это возможность, это уже необходимость быстрого подбора объекта для клиента выгрузка в удобном виде этих объектов для каких для разных целей. и онлайн учет, то есть онлайн наблюдение за продажами, за состояниями квартиры в любой момент времени. Вот, но ну и аналитика и отчеты. То есть, опять же, онлайн-отчетность и аналитика для управления продажами и повышения маржинальности. А, то есть, в любой момент времени, то есть мы можем зайти, сделать определенный срез в ретроспективе, либо в конкретный текущий момент времени, да, и принять какие-то определенные управленческие решения для корректировки стратегии продаж. И все это надо делать быстро для эффективности То есть скорость. А рынка, да, то есть скорость современных технологий решает, поэтому все это нам необходимо делать очень быстро, и сервис это позволяет. Какие задачи еще он решает, наш сервис решает, сервис квартирограммы? То есть перв, ну, в, в двух аспектах, для внутреннего использования и для внешних коммуникаций. Это, как я уже говорил, организация работы отдела продаж. Это поиск учет помещений, быстрый параметрический поиск по каким-то параметрам, которые вы задаете. В несколько секунд подбираете объект. Это отчеты по всем ключевым показателям продаж, отчеты по статкам и статусам помещениям, отчет по ликвидности. Это что касается внутренней. И для внешней коммуникации, повторю, синхронизация информации с домклик, синхронизация информации с сайтом компании и предоставление актуальной информации вашим партнерам, агентствам недвижимости. Вот, э Быстрое, то есть некоторые такие еще ключевые моменты, которые влияют на удобство, это быстрое личное обучение, которое мы проводим на старте, прода на старте работы с программой, интуитивно понятный интерфейс и еще раз повторю это, то есть э, опасения многих наших клиентов потенциальных в процессе первичной коммуникации, не требуется технический специалист на вашей стороне. Uh, я уверен, что многие из вас уже используют то или иное uh, методы, программные uh, мет платформы для автоматизации. То есть 1С, CRM, еще что-то. Вот. Но при этом напомню, что это наш опыт, наши данные, что 80% застройщиков еще находятся в стадии бумажных и электронных таблиц. Так вот, это прекрасная возможность отказаться от этого. Квартирограмма надежнее функциональных бумажных документов и таблиц в Excel, многих других сервисов. Это в любой момент времени вы будете видеть актуальный статус всех объектов для отдела продаж и партнеров ваших тоже. И это безопасность данных. Excel файл теряется, ломается, возможность совместного доступа и так далее. Здесь все безопасно, с, хранится на а, надежных серверах с копированием и так далее. Мы Постоянно учитываем все пожелания, которые возникают. Мы находимся, мы, э, тоже же важный момент не сказал, мы наход, начали разрабатывать этот сервис больше трех лет назад и начали разрабатывать его для своих клиентов, в первую очередь. То есть мы на тот момент не нашли сервиса, который бы полностью удовлетворил нас, ну и в первую очередь потребности наших клиентов для повышения их эффективности. Поэтому мы э, инициировали собственную разработку. И все это время мы непрерывно учитываем все пожелания, находясь внутри отделов продаж, находясь внутри а, девелоперских компаний, получая обратную связь и непрерывно работаем над улучшением сервиса. Поэтому этот продукт получается действительно а, доработанный и постоянно дорабатывается со стороны, с, вас, по, со, с получением обратной связи с вашей стороны, со стороны застройщика. Дальше. почему а, важно было получить максимальный охват а, и разместить актуальную информацию о продукте в удобном виде для клиентов и партнеров? Данные последние данные за прошлый год э, аналитики поведенческих э, факторов э, покупателей недвижимости, который массовое исследование проводил Google э, и некоторые другие аналитические сервисы, показывают, что современный клиент хочет пройти путь покупки недвижимости максимально э, самостоятельно и выйти на контакт с отделом продаж с отделом продаж либо с агентством в тот момент уже, когда у него сформированы а, большинство критериев и это да, зачастую уже подобран конкретный объект. И поэтому отсутствие информации на у вас на сайте, у партнеров, у, на дом клик будет снижать конверсию в дальнейшее обращение. Клиент не получает полной информации и не готов к дальнейшему разговору. А, еще раз подчеркну ключевые особенности. Сервис позволяет автомати проводить автоматическую синхронизацию. Получать актуальную информацию на дом клик, иметь актуальную информацию на своем сайте и предоставлять актуальную информацию своим партнерам, агентствам недвижимости. Uh, еще из, из удобства, да, то есть функциональная визуализация данных. Это удобная шахматка, которая в визуальном режиме уже позволяет вам получить первое представление о, о актуальных статусах квартир. Подробная легенда по объектам, по домам, которая помогает мен менеджерам в процессе работы с клиентом. Визу визуальная аналитика, возможность одновремен одновременного просмотра домов всего жилого, или, всего жилого комплекса или одного дома, как вы выберете площадь, карточка, которая без лишних действий, без проваливания в конкретный объект, показывает основную информацию квартиры и ее планировку. Максимально, то есть, максимально быстрая консультация при входящем звонке со стороны вашего менеджера, имея всегда актуальную информацию в базе данных через сервис квартирограмма и удобный параметрический выбор квартиры, объекта. Менеджер в несколько кликов при, входящих, при поступлении входящего звонка может очень быстро подобрать, проконсультировав клиента, выявив его базовые потребности, подобрать ему в несколько кликов необходимый ему объект или несколько, отправить ему на электронную почту, распечатать и отдать с собой <coughs> для того, чтобы он продолжил коммуникацию с этими, со своей потенциальной квартирой. Ну соответственно, при подтверждении клиента сменить статус на бронирование, ну, либо выйти на сделку. То есть фиксация стадии обработки. А, фиксация стадии обработки, да, то есть в процессе уже коммуникации с клиентом. <coughs> Созданы все условия для быстрой и удобной работы менеджера. Про параметрический подбор я уже вам сказал по, по данным клиентам. Различные виды выгрузок при необходимости по заданным параметрам и настраиваем, делаем выгрузку. Uh, и уведомления, которые уведомляют менеджера из о со изменении состояния брони, о быстром, там, допустим, скорость стекает бронь, бронь уже стекла, освободилась квартира и так далее. То есть тоже то есть, то существенно увеличивает скорость работы, реакция и как следствие эффективности. Uh, в системе <coughs> сервисе присутствуют, используются все актуальные типы помещений uh, жилого дома: это квартиры, кладовки, парковки, офисы и коммерческие помещения. Все эти помещений доступны к выгрузке и учитываются а, или не учитываются в отчетах, как вы там вы для себя настроите. И очень важный еще момент. Дом Клик а, Николай Васев, про него уже сегодня говорил, 15 -го, а, апреля, объявил, что сервис Дом Клик а, подключил возможность выгрузки на платформу коммерческих помещений, то есть офисы и другие не, другие нежилые помещения, вот также появится возможность выгружать на сайт с актуальными на на платформу «Дом клик с актуальными статусами. А, что еще из возможностей? учет наблюдения а, учетом плана продаж. назначая месячный план продаж, мы в любой момент знаем процент выполнения плана. ну и, соответственно можем вносить какие-то корректировочные делать какие-то корректировочные действия. можно настроить Уведомление отчетов на почту руководителя с определенными тоже данными, которые мы можем анализировать вклад, эффективность менеджеров, каждого отдельности из менеджеров, либо просто для анализа руководителя отдела продаж по эффективности, либо для использования этого индивидуальной мотивации в индивидуальных планах продаж. Вся необходимая информация в отчетах присутствует, которых здесь вот на скриншоте некоторые представлены, но их еще на самом деле больше. То есть продажи, средний чек, остатки в метрах, в штуках, в деньгах, общая стоимость, которая в экспозиции, которая у вас находится и другие то есть параметры, которые можно учитывать, и анализировать и использовать для корректировки динамика бронирования продаж полной детализации за любой промежуток времени по комнатности по типам помещения типам планировок формам оплаты и многое другое в виде конкретных цифр графиков диаграмм в очень удобно визуальном виде который позволяет опять же делать правильные управленческие решения самое главное быстрые именно в тот момент когда они требуются функциональная детализация позволяет в сделать анализ по выгрузить отчеты по сделкам по площадям по суммам и по комплексам и по домам и по другим каким-то критериям опять же которые вы выберете при настройке отчета отчет который у нас появится в ближайшее время он уже разработан обновление будет в течение одной и двух недель те клиенты которые уже пользуются нашим сервисом соответственно тоже его получат те конкретные, как Клиенты, которые подключатся только сейчас, тоже увидят его в течение одной-двух недель. Это отчет по ликвидности. А, возможность анализировать скорости, скорость продаж а, конкретных объектов с учетом их ликвидности. Система сама будет высчитывать скорость продаж. Отчет покажет проблемные помещения. Вы будете всегда знать остаток по каждому типу планировки. И этот отчет... Здесь вот скриншот представлен, можно будет немножко увеличить, рассмотреть. Этот отчет позволит в автоматическом режиме наблюдать скорость продаж, как я уже говорил, проблемные помещения и делать принимать управленческие решения по, корректи по корректировке ценовой стратегии, то есть делать, а, а, динамическое, использовать принципы динамического ценообразования и, соответственно, повышать, как следствие, повышать маржинальность. И Продавать объекты с заданной скорости и с сохранением финансовой модели либо свое увеличением маржи. В любой момент вы можете отсортировать, сделать необходимую сортировку и любой отфильтрованный список помещений можете скачать в Excel. На внешние сервисы выгружается да. только та информация, которую вы разрешили к выгрузке. То есть, если вы предоставляете информацию агентствам, то они видят, видят во-первых, именно те объекты, которые мы им предоставили да. к продаже. Во-вторых, только, только статусы квартир свободные. То есть они не увидят ваши внутренние статус, ваши внутренние брони, брони других агентств и так далее. То есть они увидят только свободные квартиры. Ничего лишнего они не увидят. А, то есть и данные защищены, как я уже говорил. Ну вот про агентство, да. Очень важно, слайд про агентство, очень важно понимать, то есть мы всегда это культивируем в работе с нашими клиентами, в, в наших проектах, с то есть работа с агентствами крайне важна. Агентства при правильно выстроенной работе дают дополнительный поток клиентов, региональных продаж, конкурентные, вторичку и так далее. А тут важно, то есть выстроить, правильную работу регламентированную и одним из главных условий эффективной работы с агентством, с агентством недвижимости будет актуальная информация желательно онлайн, в нашем случае именно онлайн тогда действительно они будут владеть этой информацией подбирать корректно те объекты в вашем онлайн режиме своим клиентам, которые действительно доступны которые действительно есть по актуальным ценам и отправлять заявку уже в момент, в этот, в момент подбора на конкретную квартиру а, ваш руководитель отдела продаж, либо менеджер по работе с агентствами уже будет рассматривать эту заявку и подтверждать ее, либо отказывать ну, там, по причине по какой-то, может быть, это ваш клиент или квартира, это уже находится в переговорах с вашим клиентом. И напомню, опять же, они будут видеть либо, либо только то, что вы им разрешили вы, вы, видеть. Одна из ключевых тоже особенностей удобства квартирограммы – это интеграция crm B324. Удобная, функциональная, позволяющая синхронизировать статистические данные и всех стадий сделки. То есть, в любой момент времени, то есть квартирограмма становится частью CRM-системы, и менеджер работает уже только в CRM. При поступлении лида, заявки, при коммуникации с клиентом, дальнейшей конвертации в сделку, при выявлении клиентом, интереса к конкретному объекту мы можем либо просто прикрепить его, либо уже, если а, интерес более целевой, сделать бронь. И все это будет отображаться уже внутри CRM-системы и синхронизироваться с а, квартирограммой. Интеграция с сайтом а, осуществляется несколькими способами. Самый простой способ это виджет, а, когда предоставляется определенный программный код и в, просто размещается у вас на сайте после этого у вас появляется кнопка подобрать квартиру и отдельная страница где будут актуальные данные подгруженные из квартирограммы с параметрическим выбором с удобным параметрическим выбором с планировками и так далее вот на скриншоте здесь пример представлен это интеграция через API когда мы предоставляем открытый программный код и ваши разработчики уже там получают данные через API и тогда это можно будет уже встраивать под существующие решения которые уже есть у нас на сайте и Размещение на сайте интерактивных фасадов когда выбор начинается с когда у вас есть рендер на сайте выбор мы выбираем клиент выбирает этаж а затем через поэтажный план выбирает квартиру и опять же выходит в список квартир а, и с актуальной информацией, которая опять же подгружается синхронизируется из квартирограммы при любой при любом способе интеграции напомню у вас будет всегда актуальная информация на сайте. Еще раз резю, резюмирую, еще раз подчеркну, от вас, чтобы начать сделать первый шаг а, к организации, к автоматизации работы отдела продаж, либо очередной а, вам потребуется предостав... сбор и предоставление только сбор и предоставление информации таблиц с информацией о квартирах, электронные таблицы <coughs> и планировки. Не требуется технический специалист, не требуется доработка какая-то. То есть только сбор информации, предоставление в наш технический отдел. А в течение нескольких дней, в зависимости от состояния загрузки нашей загрузки, мы ее обрабатываем. И в течение одного дня после обработки вы начинаете работать в квартирограмме при наличии... Аккредитации со Сбербанком при наличии ID объекта вы появляетесь на дом клика и начинаете получать оттуда дополнительный входящий поток целевых клиентов, готовых с, уже с одобренной ипотекой, либо готовых к покупке квартиры. А, сейчас у нас совместно со Сбербанком совместная партнерская программа, в рамках которой 3 а, месяца при подключении а, вы получаете... Три месяца пользования программой абсолютно бесплатно по максимальному тарифу. Еще раз повторю, наши сотрудники сами подготовят и проверят предоставленные материалы и загрузят их в сервис. Вам не нужно искать э, специалиста или отвлекать специалиста из штата, который будет разбираться в загрузке и запуске сервиса. Все, что вам потребуется, это только предоставить информацию о квартире. А, про техподдержку немножко этот вопрос часто задают. Служба поддержки отвечает у нас максимально быстро. Мы работаем в режиме по московскому времени с 4 часа, с 4 до 18 часов вечера. То есть большинство часовых поясов мы закрываем и оперативно работаем, начиная там и Москва, и Дальний Восток, и другие часовые пояса. Это тоже очень важно и очень-очень удобно. Что будет через 3 месяца? Через 3 месяца вы сможете выгрузить Всю информацию с актуальными, с актуальными данными, как я уже говорил, в любой момент времени вы можете в Excel все это скачать, забрать, а, перенести в другой сервис, если вдруг по каким-то причинам вас, мы не понравились. Но я уверен, что за три месяца вы поймете все прелести, все преимущества, все удобство а, нашего сервиса и сможете подобрать себе подходящий тарифный клан от 2000 рублей в месяц. В зависимости от количества объектов, менеджеров и так далее. На этом у меня все. На любые ваши вопросы мы готовы ответить по телефону. Через запрос а, с, с, с веб-сайта, по электронной почте. Через, под, под ссылкой видео будет, ссыл, под видео будет ссылка на а, подключение квартирограммы. Переходите, оставляйте заявку. И специалист в ближайшее время с вами свяжется. Спасибо за внимание. Всем больших продаж, высокой скорости продаж, больших конверсий. Хорошего дня. Всего доброго.